всем привет смотрите у нас есть дискорты там маркеты интересую дискортом флайна супермен 1914 а, а может вот год туда посмотрим что там такое так ой ну, вот этот. я присоединяюсь блин упс так что друзья давайте с геймплей сделаем кусочек да, да да да да окей окей я сейчас геймплей покажу на экран и одну игру сыграем пару игр потом покажу так, так, вот уже два дня почему начинаем mm. um, чтобы не проиграть так рассказать Слова какое-то. Так, я что-то не понял. Чувак, напал все же. Но ты блин безу, ну молодец. Нет, мы захватим Так, мосичек забирают. Так, а как там ресурсы? нормально а, да. О, Вот давай, давай нажмем. Во. А я такая вот Украина, и Ильфранция, девчон. Понял. А, вон. Ого. новости. Сначала рассмотрим. Так, дальше. Отправляем еще армию. Одного оставил на дежурство. Дальше мы будем нападать здесь. О, 69. Красавчики еще. Ожидаем чуда. Вах, ну, ночь. Ты нас сейчас воюешь, да? Че. День, день, день. -день, -день. Мощь, ага, а, мощь воя. интересно, а кто-то кинул, ладно, да, видите? Блин, <клышленный> лайк я покажу. И одного солдата не отправляем то есть нужно отправлять 18 солдатов, оставляют, то есть, 14. а то блин я буту, и... ну, одного отставляем, а все идем сюда вот. Это моё это скоро майор. Где он идет? заковать так, like. так вот она нас может быть сейчас тут да там все же будет а все там э -э, война ведется кого-то скрипц э это -э, место у меня че то А, тактика, блин, точно, сори. Тактика россия и их рынки снова открыты. Украина, мир. А? Так, а у нас война... по 2000 войска. У нас тут да, 69 тысяч войск. Вторая Тут война идет. Просто все и показать вам тактику. Гайд пишите в комментариях, я сегодня вас обучу играть в игру владычество 1009-1000. 1914 год ну в принципе мы почти все захочет только го я захочу полностью чтобы становиться полным игроком вот а там потихоньку роботом вот человека и так потихоньку до роботов человеческих так, пошли в знаем в 5000 рыбы, 5400. Отличная цена, 5100. 4600, уже отлично. Просто, вижу, 1500 купить, а 1200 продать, не выгодно 7300 купить, так, продать малом 7700 продать. Но, в принципе, выгодно нам. Где-то путать начинаю это да, наверное ловушку, полибасы. так главное, нету тут еще прокачиваться тут тоже нам да? вот и если производите здание да понятно блин делом все пошли дальше если зазвучит за звоночек то значит конец ролика пока что мы покажем тактику гайды Шибка интерфейс факт только что зашел уго алжир что ты сделал кто играл здесь я не понял Блин, по центру, ну, ну офигенно, блин, место нашли, чего, блин. блин, троллить. Тут можно... Вот так, блин, я как понял. не дашь, но дает штрафу здоровья, Сейчас. спорим что капец спасибо блин что такое мне не понравилось ну, в принципе есть помощь по полной программе а ты где? С одной стороны. Центр почти. Ну, тут защита бессмысленная, как по мне построить эти войск. Так. Я перемирие решил. Сейчас, сейчас побеждаем, побеждаем. Окей, кусочек захватываем. Но если честно, мне было стыдно играть за это. песка это войнам происходит о я восточно уже 44 войск потерял у них 5 нормально так нужно понятно восточного уже 3 войск у нее 2 блин ну 2 ну, фронта блин колонизация ступаю а -а -а -а. максимальный патруль я создал никто не вступил сразу на меня напали вот заявку День, два дня я подожду я в шоке я просто шел. о на теперь по лицу ману а, где это мы отступаем, мы сейчас будем собирать.